Всем привет, я Эндрю Бёрдс, и я приехал в Уфу, поэтому сейчас буду показывать башкирские родные просторы. И сегодня со мной, точнее я с ними, это Артур и Динара. Wow. Хотели посмотреть Кипун, это такое интересное место, как будто прорвало канализацию, и там как будто каша варится из земли, булькает, что-то происходит такое, но дорога какая-то странная не нашли поэтому сейчас поедем на сарву сейчас встретили мужика с топором он нас привел в лес и как бы показал дорогу как добраться <laughs> через джунгли и говорит тут каждый день приезжает кто-то и не могут Я найти не <laughs> некоторые сутками говорят тут ходят ищут этот кипун и вот он нам показал, без него бы мы не дошли. И сейчас и вы тоже увидите этот кипун. Тут также водятся кабаны, но они не агрессивные. Их тут подкармливают даже, поэтому особо не опасно. Кстати, если соберетесь на кипун, тут я оставлю координаты в описании. И здесь не ловят интернет, поэтому здесь вот все и блуждают. И если поедете, то нужно одевать закрытую одежду. Потому что тут злые оводы, комары, мошки и другие чмошки. Болотистая местность, кажется, что ноги сейчас уходят под землю. Вот и Кипун, уникальный памятник природы, в котором водится и он из серебра. Если бы его памятником природы не признали. Тогда бы его тут, наверное, раскопали уже весь. Также мужик с топором рассказал, что здесь очень крутая вода, минеральная, с ионами серебра, и у них mm -hmm. пчелы пьют эту воду, и мед считается минеральным. Решил не упустить возможности купаться Только наверное, там будет прохладненько О, блин, засасывает <смех> Когда окунулся в этот кипун, я дна как такового так и не почувствовал если бы за палку не схватился, то может быть и с головой туда ушел, поэтому опасно. Вот мы приехали на Сару, сюда проще добраться, и дорога проще. И вот такая тут красота. Вот мы приехали в Сару, тут очень холодная вода. Но это меня не останавливает. E a lapate com o celular E a lapate com o celular Какие классные места есть в Башкирии. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Эндрю Берс. Всем пока!